<шутили> пошутили и хватит сразу к делу чё по сделке чё у нас вообще минус 24 тысячи долларов если утром еще по этой сделке у нас был минус там 13 тысяч долларов сейчас почти в два раза больше Осталось буквально немного. Вот это вот точка, эта точка ликвидации. Как вы помните, эти деньги я хотел купить себе квартиру, попутешествовать, отдохнуть. Сейчас, что вы поняли, у меня уже просто истерика. Целый день опять на измене. Пытался как-то себя успокоить. Никак не получается. И в чем суть этих видосов, почему я вообще снимаю, все это показываю, вам это, ребят, на других каналах не покажут. Я хочу вам показать просто, чтобы вы были более внимательными. Если вы будете допускать такие же ошибки, как я, вы будете терять деньги точно так же, как и я. Если вы не готовы терять эти деньги, да, вы уйдете в жесткую депрессуху, возможно, в которой я буду некоторое время, потому что тоже потерять такие бабки для меня это тоже бабки, потому что я сколько э, торговал, я уже посвятил торговле реально очень много времени, очень там первые два года вообще у меня не шло, это все есть на канале да, вы это все прекрасно знаете потом кое-как выбрался с этого говна кое-как заработал так скажем, первые нормальные хорошие деньги купил наконец-то Мерседес вроде как все начало налаживаться а тут в связи с последними событиями и событиями и это все так навалилось, просто максимально черная полоса что сейчас делать я не знаю, сидеть просто можно забрать буквально там 5 тысяч долларов. Я правда не знаю, что на эти 5 тысяч долларов сейчас можно сделать. Конечно, можно много сделать, да, можно даже киоск там с шаурмой поставить. Но я сейчас вот смотрите, как я размышляю, да? Точка открытия у меня дерьмовая, максимально дерьмовая. То есть, да, я заходил тут в пробой, пробой не пошел, тут вроде как усреднился, Думали, думал, буду дальше там ходить в этом диапазоне. Ну, просто смотрите мою логику, как я рассуждал, да? У нас сверху было три пика, изначально я думал три вершины, я вам это уже говорил, да, то есть вот первый пик, второй, третий, четвертый пик, я думал, ну точно так же и здесь первый, второй, третий, ну думал опять же, у нас цена будет вот ходить в диапазоне в этом месте усреднял, тут я еще верил, надеялся, то, что все будет окей, да, биток начали проливать, все пошло вообще в задницу, сейчас какие у меня есть надежды, многие подписчики спасибо вам огромное, ребят, за под... огромнейшее вам спасибо за поддержку, лучшее, что вы сейчас можете сделать, это Просто подписаться на канал, я думаю, это будет, наверное, самым лучшим. Конечно, не знаю, если у меня желание это все дальше вести. Пока есть у нас, как бы, небольшой такой канал. Будем ли мы идти по этому каналу, я не знаю. Есть такая вероятность, такая вероятность есть. По факту, если это все пробивается, мы сейчас пробили даже вот этот вот уровень, сейчас вам покажу, который у нас был, там стопы могли собраться. То есть, по факту, мы тут сняли стопы, но опять же, стопы могут быть за этой темой. Если эта тема пробивается, все, 1.55 это э, ликвидация, вот точками ликвидации и все, это потеря всего депозита. Я всегда торговал с 20-м плечом, тут у меня стоит 5 плечо, чтобы зайти на такую вот сумму. На эту сумму мне дадут зайти на 250 тысяч долларов, конечно, сейчас какие есть у меня варианты. У меня есть вариант закрыть просто эту позицию, забыть как страшный сон, оставить себе буквально 5 тысяч долларов на какие-то Второй вариант, который у меня есть найти где-то очень много денег, желательно около 50-100 тысяч долларов, усреднить эту позицию, то есть среднюю цену сделать где-то вот здесь и просто ждать, когда это все отрастет, и потом закрыть с хорошим плюсом. Это хреновый вариант, потому что если я сейчас усредню, если эта монета начнет реально проваливаться, вы просто смотрите, она уже до 1 доллара доходила, и по факту, кто его знает, она вообще отрастет или нет. Третий вариант. Можно просто докинуть маржи. Но опять же, если я докину маржи, оно, допустим, улетит сюда. Это тут минус 23 тысячи долларов, да? Тут уже будет минус 50 тысяч долларов. По факту, я не потеряю больше 140 тысяч долларов. Но опять же, смогу ли я держать вот такой вот огромный убыток? И непонятно, куда вообще может обвалиться этот иммутейбл. Его раздавали на coin листе я понимаю, там, я просто не помню, что там по разлокам, но сам факт то, что обвалиться еще может. Может сейчас вырасти, потенциально, глядя на график, вполне. Смотрится хорошо. Верю ли я в этот рост, не знаю, навряд ли, потому что все слишком как-то хреново так в плане... Да и не только у меня уже и психология все, короче, поехала, крыша поехала. И какой посыл вообще этих всех моих видосов? Ну, если не будете соблюдать тех правил, о которых все твердят, риск-менеджмент, мани-менеджмент, э, торгуйте на такую свою часть капитала, то будете потом вот сидеть и жаловаться на жизнь, что все хреново. Я, конечно, все сейчас осознаю. Но очень хорошо в том плане, что я понял сам принцип. То есть даже если я это все потеряю, со временем, конечно, я наверстаю. Да, мне категорически, конечно, жалко времени, которое я сюда потратил. Тут два ресурса. То ли я потратил деньги, то ли время. По факту я потратил и деньги, и время, оказался в полной заднице. да, Пока вот минус 24 тысячи долларов, ну уже минус 23 700. Ни хрена себе, уже можно больше забрать. Но смотрите, опять же, вторая сторона, мы с вами рассмотрели три варианта, которые я могу сделать, да? И допустим, если я сейчас закрываю позицию, прямо сейчас фиксирую, мне меня остается 5000 долларов, да, и вот только я закрываю позицию, эта монета она начинает сразу вот изумунить, как здесь, здесь, как здесь, здесь, и здесь. Сколько раз уже ты но вот только я вот зашел и вот начался вот такой вот вкат. А вы представьте, вот выйду. И у меня потом жаба будет еще больше кусать. И вот эти вот 5000 долларов, вероятнее всего, зная себя эмоционально, я возьму просто десятое плечо, возьму другую монету и зайду там. И буду еще несколько дней сидеть страдать. Поэтому, как мне сейчас кажется, логичнее будет вот тут то ли ликвидироваться на вот эту вот всю сумму, которая есть, тут примерно 43 тысячи долларов. Я не знаю, примерно так. По дневнику трейдера могу вам показать, до этого у меня уже от минусовала, я как бы в плюсе, пока суммарно вообще с фьючерсов, да, на тысяч 8 примерно так за этот год, ну, короче, с начала этого всего, но если эта сделка закрывается, я ухожу в минус просто где-то на 35 штук, может даже больше, и вернусь ли я обратно в трейдинг, вопрос остается открытым, думаю, навряд ли, может буду торговать чисто так для контента, но в плане заработка это у меня уже точно... Отвалится, Потому что кукуха будет уже соображать не так, э, как нужно Она будет соображать плохо, она будет соображать полудомански, Она будет соображать по, я не знаю как, поэтому возвращаться я не знаю это, это будет, наверное, глупо, я буду творить реально много ерунды Конечно, я не буду говорить сейчас на Я так, свои первые мысли, которые приходят в голову, я вам их рассказываю В общем, пока вот такая вот у нас ситуация по этому всему Можете подписаться на канал, это реально будет лучшая благодарность, проявите любую активность, я говорю поддержка, не поддержка, ребят, просто проявите активность, э, точка, смайлик, активность есть, хоть может канал подкачаю вот на этих вот всех сливах, может быть, и многие ребята посмотрят, такие вот, эта тема жесткая, надо понять, надо контролировать, и вы так не будете делать, и потом... Скажете, вот благодаря вот этому вот видосу посмотрел, теперь я понимаю, что может быть, как это может быть страшно. Вот, ребята, из плохого стараемся найти хорошее. Кукуха едет, не отрицаю. Э, хреново, не отрицаю, но пока держусь. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира и всем пока. Ты я а ты